уже 12 раз подряд ломаю позвоночник но меня это не остановить потому что я люблю давить диван и смотреть телевизор хоть что-то нормальное будет Всем добрый и как всегда мы расскажем негативные новости Силаним к нам прилетает одна тащая тарелка. У нас все то же самое, только в другом оформлении. А у нас никаких ностей. только чистая политика и ничего больше. Если любишь боевик, стрелялки и убийства, тогда ты попал на нужный телеканал. У нас для любителей путешественников есть орел и Решка. А у меня вы видите все для дома. Всем привет, сегодня я хочу сдать объявление Продам собаку за газ Шановней, простите, но у нас ювелирный телеканал Упс, меня спалили, валим отсюда Ставился. Здесь теперь покойный телеканал Проваливай отсюда летишки, летишки, О боже, вы я имен А нас человек заметил, идём А <музыка> <музыка> ребята, помогите в лесу избавиться от телевизора